Наконец-то я дождался того самого момента, когда компания Smount выпустила продолжение одного из моих самых любимых девайсов. Всем привет, меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, Сигарет нет. И в этом ролике я хочу рассказать вам про все плюсы и минусы девайса Smount Charon Baby Plus. Ну и давайте запустим очередной халивар по поводу того, как правильно называть этот девайс. Чарон, Шарон или Харон? Вперед в комментарии. Пользовался я этим малышом на протяжении трех недель и могу смело говорить про все его отрицательные и положительные стороны. К первому плюсу я хочу отнести его внешний вид и габариты. Под довольно сильно вырос по сравнению с его старшим братом. В руке он лежит так феноменально и очень удобно, и не вызывает никакого дискомфорта во время использования. Но вот если вы гонитесь за компактностью, то данный девайс маловероятно, что вам понравится. В плане внешнего вида это вообще отдельный разговор. Ребята наконец-то одарили девайс сменными панелями, и теперь вы самостоятельно можете изменить внешний вид устройства, так как производитель предлагает аж 15 сменных крышек, ну и полностью металлический корпус не оставит вас равнодушным. Следующим плюсом я решил выделить аккумулятор. Он подрос и теперь его объем составляет аж 1000 мАч. Заряжается он силой только в 1 А, а это означает, что от 0 до 100% он будет заряжаться не более 1 часа. И также нельзя не подметить функцию пастру, по благодаря которой вы всегда можете парить устройство прямо во время зарядки. Парил я шаронок как основной девайс и практически не трогал другие устройства. Полного заряда мне хватало с 9 утра до примерно 8 вечера. Работал я за компьютером, так что парил довольно часто. И я считаю, что это отличный результат. Кстати, светодиод меняет цвет с белого на синий, когда аккумулятор остается примерно 25%. Третий плюс, я хочу поставить картриджу. На самом деле, картридж в прошлой версии был довольно больной темой. В некоторых моделях он безбожно тек. Единственным способом, чтобы решить данную проблему, была замена самого картриджа. В этом же случае за все время я не обнаружил ни одной протечки. Правда, после каждой заправки я аккуратно протирал отверстия той самой заправки. Объем увеличился до 3,5 мл, и этого действительно с хватает на целый день. Загубник довольно большой и удобный, а сам картридж работает на сменных испарителях серии S, то есть те самые, что находятся в санти Вот, так что выбор испарителей у вас будет довольно большой. И я забыл сказать, что девайс действительно вкусный и хорошо передает никотин. Четвертый плюс это конечно же затяжка. Наконец-то они поставили в этот девайс полноценную регулировку обдува. Рычажок регулировки располагается на самом картридже и простым движением руки вы можете поставить очень тугую сигаретную затяжку, среднекальянную или же довольно свободную кальянную. Мне понравилось его парить на полуоткрытом обдуве, затяжка довольно тугая, но при этом я отлично ощущал вкус жидкости. Ну и в конце я хочу сказать про функционал. Его тут вообще нет, вы просто ставите картридж и начинаете парить. Для кого-то это может стать и минусом, ведь иногда хочется слегка увеличить или слегка понизить мощность. Но я вам скажу так, девайс отлично самостоятельно подбирает мощность и вам не нужно ничего регулировать. Вы просто берете и наслаждаетесь парением. По итогу вы получаете классный девайс с хорошим аккумулятором, большим картриджем, отличным вкусом и просто невероятным дизайном. А с вами был Глеб и сигарет нет. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео.